тебе надо? Бумажник, быстро. Ладно. Вот тебе деньги. Только... Сэм, аккуратнее. Ты сукин сын. Кто-нибудь, Помогите. Боже мой. Сэм, ну все будет хорошо. Все будет хорошо. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня вторник и, как всегда, в эфире программы Тема. И сегодняшний наш разговор пойдет о жизни после смерти. Я думаю, наверняка после того, как я сказал название программы, название нашей передачи, количество зрителей прибавится. А наши главные герои в сегодняшней программе – это Валерий Васильевич Авдеев, парапсихолог. Прошу приветствовать. И Алексей Константинович Прима, парафизик и руководитель Центра по исследованию аномальных контактных ситуаций. Итак... Давайте сразу перейдем к теме. Вы считаете, что жизнь после смерти существует? С точки зрения верования, суеверия, я не верю в загробную жизнь. Потому что я совершенно определенно и однозначно знаю, что она существует. Ибо вот мы с коллегами занимаемся экспериментальным познанием этой действительности и на приборном уровне, и на гипнотическом уровне, и, как это ни парадоксально звучит, на уровне колдовства. Так, прошу вас. Я знаю, что смерти не существует. Йоги говорят, что мы живем в океане жизни, но не в океане смерти. Если бы один атом во Вселенной умер, Вселенная бы рассыпалась. Поэтому смерть – это и есть глупая идея внутри человеческого вида. Но дело в том, что мы не знаем, что такое человек, кто умирает. Сущность человека – тело, оно меняет форму, а сущность – это душа, она вечная. Значит, все-таки, вы сказали, умирает. Тело не умирает, а переходит в другое состояние. Мы рождаемся в новый вид духовной тела. О том, о чем говорил Циолковский. Лучистая энергия. Верите ли вы в жизнь после смерти? Совершенно не верю. Нет. Почему? Да, потому что там нет ничего. Да, верю. Да. да. Почему? Ну, потому что так легче жить. Да, верю. Нет, не верю. Нет, наверное. Да. да. Почему? Да, интересно просто. Да. Почему? Ну, потому что она есть и будет душа бессмертна. Верю. Почему? А потому что в человеке есть по религиозному душа, по-научному нейтрино. Это сгусток всей мозга, энергии, которую человек приобретает за всю жизнь. И когда человек умирает, она отделяется и вертится вокруг человека... За 75 лет не научили верить. Ну, я не верю. Хотя все может быть. Не верю и все. Нет, не верю. Почему? Ну, не знаю, так воспитан, наверное. После смерти жизни не будет. Смертью жизнь заканчивается. Только прах, тлен и все остальное. Потому что иначе быть не может. Умрем мы и там не знаем, будем мы жить или нет. После смерти я всю жизнь живу, пока пью. Как-то уйти совсем нельзя. Я живу вечно и буду жить. Вы считаете, что смерть существует? Да, смерть, безусловно, существует. И не только для физического тела, но и для э, части духовной субстанции человека. И когда происходит момент смерти человека, то э, из него выделяется некий астральный двойник. Простите, э, эфирный двойник выходит. Он абсолютно э, соответствует параметрам человека. Потом из этого двойника от съемки, выделяется некое астральное тело, вот такое вот яичко примерно, вот, и уходит дальше. в Так называемый параллельный мир уходит через выходное отверстие между мировых коммуникаций, как я называю его. Так вот, ушла душа, а астральный двойник остался. Это полуразумное существо, но при этом оно определяет обладает остаточными какими-то элементами разума. Привидения, призраки – это вот и есть эти существа. То есть, часть человеческого «я» остается здесь, и этот двойник, эфирный двойник, он разлагается, распадается и растворяется на корпус света, то есть, превращается в ничто. А это часть души. Я прошу прощения, а вот это отверстие, через которое они уходят, во-первых, а куда они уходят – Б. Ежедневно в мире умирает колоссальное количество людей. Каких размеров должно быть это отверстие, чтобы все оттуда вот ушли? Вот. И насколько эта теория может быть подтверждена документально? Это гипотеза, которая базируется прежде всего на сеансах гипноза. Не только регрессивную, но и сугестивную. Как известно, человек в состоянии гипнотического состояния, в принципе, не в состоянии лгать. Человек говорит только правду, одну только правду. Вот обратите внимание, это рисунок, которому 3,5 тысячи лет, египетский рисунок. Из человека вылетает душа, ее подхватывает птица смерти и несет душу в своих лапах в иной мир. Как выглядит душа? Посмотрите внимательно. Какое-то кольцо с дыркой, ну грубо говоря, второе, и какая-то загогулинка внизу. Вот фотография, сделанная год назад москвичкой Владиславой Торчевской. Вот так будет выглядеть каждый из вас, когда умрет. Это душа. Сравните, пожалуйста, фотографию и рисунок трех с половиной тысячелетней давности. Нет, не выживет. Миллион раз видел. Не выживет. Все. Видишь? Вот душа. Сейчас за ней придут. А может быть и нет. Нам не дано этого знать. Люди, которые попадают в состояние клинической смерти, вот есть такой термин, медицинский, да? Что такое клиническая смерть? Это когда останавливается в основном сердце. В основном? А, да, сердце останавливается, дыхание прекращается. Это и есть клиническая смерть. А мозг работает? Моз, мозг работает. Он работает, еще может 5 минут работать, как считается. Вот. но ну, это условно. Дело в том, что были, услов... были в определенных условиях, человек возвращали, шамана, например, через несколько суток возвращали. Ожив... Были такие случаи? Оживляли людей, да. Но там учитывается, это была мё... это вечная мерзлота, мозг там сохранил свои функции. Или это было что-то сухое, очень песок, там тоже мозг сохраняет, не разлагается. В этих условиях иногда возвращают людей, если не нарушено вот, тело. Но в наших условиях, если Я России... прошу прощения, это легенда, это апокриф или это реально научно подтвержденный факт? Это факты, которые описаны тысячелетием в литературе, их очень много, эмпирический опыт. И в том числе это научно тоже доказано. Так я прошу, прошу прощения, если это доказано, то тогда, а, может быть, многие люди захотят, давайте вот я как умру, не надо меня никуда хранить, вы меня заморозите, а потом, когда наука, может быть, достигнет каких-либо э, высот, они меня спокойно реанимируют. И я вернусь к, э, к жизни, и оп, окажусь, ну, в 2000, там, бог знает каком году, в городе Москве. Естественно, не узнав ничего здесь. Вы знаете, такой опыт уже есть. Например, американцы заморозили две семьи, муж и жена, муж и жена, которые болели раком. Сейчас они находятся вот в такой капсуле, и где температура ниже нуля. И одна девочка, 14 лет, которая попала в автомобильную катастрофу, но мозг у нее цел. Идея стать бессмертным с помощью замораживания взбудоражила многие умы около 20 лет назад. Первым решился на это профессор из Лос-Анджелеса Бетфорд. Группа ученых заморозила тело профессора по его завещанию. Для чего? Существует мнение, что через несколько сотен лет медицина станет всесильной и появится шанс снова вернуться к жизни. Одним из тех, кто пожелал воспользоваться подобными услугами, стал известный греческий миллиардер Аристотель Анасис. Он распорядился подвергнуть к тело своего 24-летнего сына Александра, разбившегося на самолете. Таким образом, богатые американцы стремятся купить то, что никому еще никогда не удавалось. Сегодня в США терпеливо ждут своего воскрешения десятки скончавшихся миллионеров. В Америке есть несколько клиник, где используют заморозку. После смерти у человека удаляют всю кровь, а ее место в кровеносных сосудах заменяет глицерин. Обработанные химикатами тела заворачивают в стениоль и хранят здесь, в криогенном цехе, в сосуде с сухим льдом, который заполняют жидким азотом при температуре минус 196 градусов Цельсия. Такую методику предложила калифорнийская фирма TranSTime. Однако многие ученые считают, что надежды на воскрешение могут не осуществиться. По их мнению, невозможно восстановить клетки мозга, которые окончательно погибают уже через час после смерти. Что видят те люди, которые пережили клиническую смерть? К сожалению, никто из этих людей на истинном том свете не побывал. Люди, насколько я понимаю, приближались к тому, ну, как угодно называете, река Стикс, там огненный поток, по-разному называют люди. Доходили до этого рубежа, через который потом хорон перевозит. Что дальше, мы не знаем. Картинка совершенно стандартная. У всех, подчеркиваю, у всех. Сначала выходит астральное тело. Человек наблюдает сам себя сверху, иногда. Да я вам покажу это проще. Вплоть до фотографии. Вот. Значит, эта съемка делалась в момент после смерти. Очень известного американского экстрасенса, другим экстрасенсам, полиции признан материал достоверным. Абсолютно уникальные фотографии. Внизу лежит труп. Встает астральное тело из него, переворачиваем. Встает дальше, поднимается с постели, находит на камеру, закрывает почти своим телом камеру из эфирного двойника, выходит астральное тело, такой вот астральный шарик, и влетает в знаменитый коридор, в какую-то трубу. Кто из присутствующих в студии пережил клиническую смерть? Вы, да? Я почувствовал необычайную легкость, и впереди действительно, но ну, неестественный свет, которого вот здесь, на Земле, просто нельзя описать. Я даже не могу сказать, красный он там... Встретить его здесь нельзя. Я прошу прощения, что с вами произошло? В связи с чем вы пережили клиническую смерть? Это была травма или что? Это было падение шестого этажа. Вы упали, разбились и вас вернули к жизни, да? Понятно, вы... Очень сильное отравление было 18 лет назад. Я тоже испытал вот этот свет, и меня вернули обратно. То есть я не упирался, не хотел, но он сказал, ты должен выполнить ту задачу, которую на тебя возложил. Высший разум, но я не стал вопросы задавать. Я прошу прощения, почему вы решили, что это был он, а не она? Как, вот передо мной был он, мужчина. Понимаете? А все-таки это бы в чем это? Он был во что-то одет или что? Сейчас я вам скажу. Да, был одет. Вот вы знаете, я икону Иисуса Христа смотрел. Вот недавно мне попалась фотография американских ученых, которые с плащаницы сняли. И вот действительно, Иисус Христос почти был. Вот. Понятно, прошу вас. Так, а у меня при сердечном приступе упало давление резко 60 на 40, и был выход из тела. Но людей я не видела, но слышала, что говорили. И что говорили? Говорили, что пульса уже нет, что, в общем-то, уже все кончено. А я удивлялась, думаю, я же слышу вас, и нужно что-то делать, а сказать я ничего не могла. Понятно. Прошу вас. Рак крови. Я хочу сказать, что он прав в том, что действительно светящееся тело человека с стороны видит, и видит, как оно выходит из физического тела, причем со стороны. Он также прав в том, что там обращаются некто. Но это некто, не женщина, не мужчина, оно, можно сказать, их много, но оно как бы одно. Там проверяют человеческую пройденную жизнь на земле. Вернее, там существуют некоторого рода датчики. Это датчики, прошипывая человека насквозь. И потом уже по характеру пройденной жизни человека идет уже решение. Возвращать ли, для чего, куда и как. И действительно спрашивают мнение человека. Мне То насильно. Есть... Меня насильно вернули. Вы не хотели? Нет, я стала их написан после этого. Вы знаете, во время операции у меня остановилось сердце, и я попала в темный туннель. Я искала выход. А когда увидел свет, я очутилась около железнодорожного полотна с ребенком на руках. У меня была девочка. А когда я в палате, меня разбудили, то я действительно родилась девочка. То есть э, это было во время родов? Да, во время родов. Понятно, прошу вас. У меня было сильное отравление, когда мне было пять лет. И когда я ощутил э, на себе легкость, то я поднялся в потолок. Далее опустился в скорлупу такого матового света. Оттуда меня вытянул в трубу, где вот был тоже виск, писк. И опустился как бы в камеру, такую залитую таким прекрасным светом. И конусообразный свет спустился на меня. я почему-то сидел в позе лотоса, когда я никогда не садился в эту позу. Вот, и видел своих родственников, которые говорили мне, вернись, тебе тут делать нечего, ты еще... Не выполнил. Родственников уже ушедших из жизни? Да, уже ушедших из жизни, Особенно деда, бабушку своего, вот. Так? Понятно, боим? Я врач реаниматолог в прошлом, но и перенесла клиническую смерть. У меня несколько иначе вопрос обстоял. Я не видела туннеля, но я летела на огненном шаре. За мной был огненный шлейф такого красного, оранжевого цвета. Я действительно разговаривала с какими-то сущностями. Мне показалось, я даже их пересчитать успела по четыре с двух сторон. Я видела свое тело, видела родившегося ребенка и беседовала с ними о том, зачем меня куда-то несут. Но мне сказали, а ты что не хочешь с нами идти. Я говорю, нет, я еще не все сделала, я только закончила институт, и мне еще надо за ребенком ухаживать. Смотри, говорит, состояние, в общем-то, на земле несколько иное, чем у нас. Беседа такая состоялась, я 8 часов летала. Понятно. Я прошу прощения. Кто-нибудь из вас с родственниками встречался там или же видел картины из жизни, из прошедшей своей? Вы? Я, когда мне сказали вернешь, я сказала нет. Почему? Не хочу. Вернешься? Нет. А что тебе там не понравилось? Я говорю, нет. В этот момент моя жизнь прошла снизу доверху, как бы все. Это мгновенно происходит. Даже непонятно как. Что? Тут ничего интересного не было. Я говорю, нет, ничего интересного не было. А что на Земле вообще ничего интересного нету? Я сказал, единственное, что мне понравилось, слова папа, мама и дети. Понятно. Вы видели кого-нибудь из родственников? Из родственников не видел, но меня тоже насильно возвращали. Я упирался, не хотел, но по этой воле покорился. А вы? Я не видела из родственников, но у меня вот когда по этому коридору пролетала, вставали как бы картины. Но они как бы картины из моей жизни, которая уже прошла. И неизвестные картины. Я так думаю, что это где-то из будущего. Вы заглянули в будущее. Что-нибудь из того, что вы видели, уже сбылось? Вы знаете, начал сбываться практически сразу, когда я почувствовала ну, какие-то возможности, которых раньше у меня не было. Прикосновением руки я могла убирать головную боль у мамы. Я не могла тогда найти объяснение этому. Реанимация института имени Склифосовского. Не дай бог кому-то из вас оказаться здесь. Сюда привозят тех, у кого мало шансов вернуться к нормальной жизни. В изнурительной борьбе с собственным организмом побеждают лишь самые сильные. Ежедневно в этих палатах происходят десятки смертей. Если душа действительно покидает тело, здесь должно находиться слишком много душ. Я не встречал людей, которые после клинической смерти говорили о том, что они видели какой-то свет в тоннеле, какие-то радужные сияния, какие-то э, нимбы, образы и тому подобное. Никто этого, в общем, не видел. Тяжело выводить из клинической смерти? Ну, в общем-то, конечно, тяжело. Это где-то как-то и зависит, конечно, и какая травма была у больного, и будем говорить так, что хочет ли и хотел ли он жить, и, в общем-то, от усилие, конечно, и нематолога. Все это вместе связано. А что вы делаете? Ну, что делается? Делается и искусственная вентиляция легких. подключается больной к аппарату, вот, значит, Делается массаж сердца. Нет жизни после смерти. И все, что говорят, это вымысел. Означает ли клиническая смерть, путешествие за гробный мир, сегодня не знает никто. Однако врачи в это не верят. Ни один больной не рассказывал, что он видел свое тело со стороны? <coughs> Нет, такого никто не рассказывал. А, вы читали Моуди? Да, читала. Я считаю, что все это ерунда. Работа в реанимации, что это абсолютно ерунда. А вы как думаете? В моей практике тоже этого не наблюдалось. Вы читали «Молоди»? Да, читала. И тоже считаю, что, в общем-то, это, этого нет на самом деле. А правда ли, что некоторые больные э, видели ад? Я не слышал, мне такого никто из больных не говорил. Мне тоже самое. Ну, говорят, что, наоборот, ад здесь у нас на земле, а там рай, только рай. А здесь ад, в котором, как говорится, мы каемся. Существуют ли различные реальности для разных людей, которые исповедуют разные религии? То есть я христианин, я попаду в другой загробный мир, нежели чем мусульманин. А мусульманин попадет в другой загробный мир, нежели чем иудей. Потому что вот то светлое вещество изначально трактуется в каждой религии по-разному. И законы нравственные разные. Еще на стыке 19-20 века некто Шуре написал блистательное совершенное исследование, которое называется Великий посвященный. Так вот, в этой книге, насколько мне известно, Шуре был первым, кто сформулировал ну, общеизвестные, если угодно современные философские и даже мировзрительский постулат а именно, какие бы религии ни были на Земле, какие бы внутренне теологические условия в себе не содержали. Все они, так или иначе, восходят к одному, единственному, параллельному миру, к тому, что мы условно называем Божьей реальностью, вот к тому светящемуся сверхразуму, сверхсуществу, которое, совершенно справедливо тут заметила одна дама, в принципе, не имеет пола. Религии разные, Бог один. Индивидуальной души не существует. Она не покидает тело, она просто... Она... Это мыслящий эфир. Он проникнут... Все наши сознания это есть мыслящий эфир. Есть одна единственная душа, это абсолют, вселенская душа, она общая для нас всех. Поэтому мы с вами не только братья и сестры, а мы единое живое существо, у нас единая душа. Как не может быть свет индивидуальным, он общий для всех. Как не может быть воздух индивидуальный. Мы вдохнули, говорим, мой воздух, а нам говорят, выдохни, а то умрешь. Так не может быть душа индивидуальная, она общая для всех. Но у нас сложились при помощи слов религии, философии сложились уже такие понятия, понятия множественности. И вот это есть сосуд Грааль, это пребывание в состоянии нуля. Ноль сознания. Или вы называете дзен, дао, медитация, нирвана. Вот это практика, то, что мы сейчас практикуем. Вот. И поэтому сейчас... Значит, мы все астральные какие-то двойники, что ли, или что происходит? Нет, мы вот с вами... Мы существующие здесь, вот в студии. Ну реально я, вот кто я, да. объясните мне, вот сейчас, в данный момент. Я, Листьев да. Владислав Николаевич. Да, Это личность. Название личности. Это хорошо, название личности. Да. А личность, личность это не есть ваше вот я. физические мои качества, да. вот ноги, да. руки, голова. Тело что... никакого отношения к вашему я не имеет. Никакого отношения. Нет. Если хотите, я объясню, Вот кто такой вы. Дело в том, что до того, как я умерла, я была ясной видящей, была целительницей. После того, как это произошло, ко мне пошло огромное поле информации. Конечно, я не навязываю, но это очень просто объяснит. Надо начинать с того, кто такой вообще человек. Человек есть взаимосвязь нескольких законов. Это законы, то есть нескольких сфер. Вот как говорят, кто вы? Здесь заходит закон земли, земного притяжения, это физическое ваше тело. Сюда входит другой закон, закон другой сферы, тот, который, когда останавливается сердце, прекращается кровоток, та цепочка, которая связывала эти сферы, она расслабляется, то, что принадлежит Земле реальное, оно притягивается магнитом Земли, остается на Земле. То, что из другой сферы, вот это блестящее тело, оно мгновенно, так как я летела, долго летела, причем уходит за пределы атмосферы Земли. Я могу объяснить, что такое тоннель. Это есть, можно сказать, некоторое пространство, ловушка, пусть меня Господь простит. Ловушка, причем очень сильно намагничена. Конечно, там другие частицы, не то с Земли там магниты, а другое. Оно, это так как сфера другая, она ихняя, ихняя сфера. Моментально притягивает этот тоннель. Тоннель имеет огромную протяженность, но там датчики проверяют, прошлупывают, начиная от человека, от убийцы. Убийца, он в другую сторону идет. В другой тоннель идет? А, нет, он возвращается атмосферу земли. Для воплощения, для отработки, для возмездия, для кармы. Как относиться э, к тем людям, которые ушли из жизни? Они не ушли. Никто ну, не Ну хорошо, наступает. они не ушли, а почему я их не вижу? Когда вы вот уйдете, вы тоже узнаете. Куда я-то уйду? Вы знаете, вот мне кажется, на этот вопрос хорошо бы Чар ответил. У нас присутствует здесь так. Мах. Да, знаю господина Чара. Сейчас, одну секунду, прошу. Вообще, я думаю, мне такая маразматическая идея пришла, вот, глядя на вас. Может быть, показать, как люди умирают? Прошу так я пульса не чувствую совершенно Владимир, сами. так секунду Возвращаемся, да? Возвращаем. Все, все. Возвращаемся. Спасибо. Все. Как вы себя чувствуете? Минут через 20 спросите. Обычно восстановление происходит полчаса. Ради бога, извините, за беспокойство, прошу. Что вы говорите? В Австралии он поднялся на метр. Вы его видели, да? Его э, сущность. Вы тоже все видели. Вот все, кто вот здесь сидел, все. Кто-нибудь видел, как он поднялся? Дело в том, что смерть это, как правильно заметили оба специалиста. Она и есть, и ее нет. Смерть есть для обычных людей. Эти люди исчезают в миражах тумана смерти, а их тянет туда, и они уходят. Я прошу прощения, а что, есть обычные, есть необычные люди? В чем отличие обычных-необычных? Маги же умирают совершенно по-другому. Вы маг? Да. Он сейчас продемонстрировал короткую смерть. Вот, Все-таки смерть была? Обязательно. Она была на несколько секунд. Вы был... это... А как вы это зафиксировали? Скажите мне. Я зафиксировал, потому что я наблюдал его поле, ощущал. И было четко то, что был пульс, и сердце было остановлено. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. Вот оно забилось часто-часто. А вот реже. Пожалуйста, совсем остановилась. Прикажете ему замереть навсегда или пустить? Христос с вами пустите. Пускаю. Пустил. Опять? Угу. 30-е годы знаменитейшая фотография знаменитой коричневой леди. Призрака который был заснят профессиональными фотографами в тот момент, когда они просто отснимали там в замке какие-то сюжеты. Еще одна зарубежная фотография уже современная. Вот с этой стороны Мерлин Монро, Колумбаре, где покоясь урна с ее прахом, случайный снимок в облаке Мерлин Монро. Но наибольший интерес представляет вот эта фотография, верхняя. Здесь три мальчика, один из них вроде бы выше роста, но на самом деле это один и тот же подросток. Это черно-белая копия с цветного полироидного снимка. Как известно, полироидный снимок подделать невозможно в принципе. Э -э некий американец сделал фотографию своей собаки на лужку. Когда вылезла из полироидного фотоаппарата м -м -м -м, фотография, здесь же проявившись, он с громадным изумлением увидел три отпечатка своего собственного сына. Через э -э три дня сын попал под машину, погиб. Еще раз, через три дня. Причем свидетели катастрофы категорически утверждают, что они видели этого мальчика Басова в шортах. Шла, было большое движение автотранспорта, он стоял, потом он почесал руку, потом он поставил руки на бедра, а потом уже побежал, попал под машину. Вот э, смертельная информация, информация практически э, с призраками-привидениями, выведенная из будущего в день нынешний, сегодняшний, для человека, который делал эту фотографию. Что это... О чем это говорит? Это говорит о том, что информация из будущего поступает в наши времена постоянно. Вот а почему тоже... нет каналов э, постоянных, которыми, которыми мог бы пользоваться любой человек? Почему именно этому человеку, именно на этот полироид выдала, была выдана эта информация? Мы имеем дело с нечеловеческой реальностью, с нечеловеческими формальными законами. И то, что происходит там с нашей точки зрения, это логика аллегизма. Закономерность этой реальности их проявление здесь находится полностью вне предела нашей с вами компетенции. Будьте любезны. Дом, где происходил полторгайс, двигались стулья, летали предметы, случайная фотография, любительские внизу, хозяйка дома со своей приятельницей. Проявили пленку. На фотографии появился дух девочки. Внимательно посмотрите на его глаза. Вот отпечаток. В зеркальном отображении негативный отпечаток. На негативе особенно четко видно. Вместо глаз круглые плошки. И у нас очень много сообщений о том, что у призраков глаза горят именно как какие-то фонари. Я провожу эксперимент по прямому контакту с нечистой силой, с плохими духами в квартире, где они жили. Москва, дом с привидениями. В процессе контакта сделанная от съемка. В некачественный, закрыт так называемым знаменитым контактным полем. Напротив меня облако, из облака обнаженная, предположительно, женская рука, и палец касается строго точки моего третьего глаза. Призрак пытается внедриться в меня, и только заговорные технологии позволяют ставить стенку и блокировать его воздействие. Ростов-на-Дону прошлый год. Вместе с известной русской бабкой, целительницей, мы проводим процедуру экзорцизма. Женщина, сидящая между нами... По медицинскому диагнозу страдает раздвоением личности, мы говорим иначе, одержимое бесами. Значит, психотропы не помогли, инсулиновая блокада, электрошок, все было впустую, она обратилась к нам. Один сеанс, длительностью 40 минут, черные сущности, имеющие непосредственнейшее отношение к теме загробного мира, из этой дамы вышли, вышел демон, съемка демона. Вот посмотрите, в этом углу фотографии, если приглядеться внимательно, внутри виден силуэт, плечо, голова, а это так называемый блокирующий аналитический скафандр. Он выскочил и в этот момент был заснят. Некоторые американцы посещают так называемые черные церкви. Здесь священники проводят изгнание дьявола из тела верующих церквей немного и самые известные из них церковь der voraussetzung werden, dass die gemeinde я приказываю тебе покинуть ее тело. Черный дьявол, отпусти ее! Чтобы окончательно изгнать дьявола, ближайшие знакомые этой женщины должны поцеловать череп. Я хочу вам задать только перед началом один вопрос. Что вы сейчас собираетесь с ними сделать? Я сделаю с ними все, что вы попросите. Мы их погрузим, например, в прошлое и в будущее. Древние сказали, жизнь каждого человека от рождения до смерти запрограммированной с точностью химической реакции. Я попрошу вас, сидя, все закрыли глаза, мы с вами делаем регрессивный гипноз. Во-первых, вы сразу поймите, что слово гипноз, гипноз это переводит переводе сон, но это не точно. Гипноз ⁇ это измененное состояние сознания, это из техника общения. Вот мы с вами общаемся, и все это идет на образах. То есть мы с вами работаем, у вас есть личность, есть информация, личность это информация, и есть у вас еще космическое сознание, вы подключены к космосу. Пожалуйста, сколько вы хотите, чтобы мы погрузили в прошлое? 200 лет, 2000 лет, 5000 лет? Вы сумасшедший человек. Ну, ну 200, вот, 200, давайте, память существует память. 200, 200 лет. Okay. 200 лет назад. Все. 200 лет назад. 100. 100 лет назад кем вы были? Погрузились. Вы? Глаза закрыли, работаем. Сколько лет? А, тысячу. Тысячу лет назад. Так. Вы? А, 50. Всего 50 лет назад. Так хорошо. Так, вы, девушка? Ну, лет так... 19 назад. Девятнадцать назад. Так, вы? Глаза закрыли. Два года назад. Два года назад, хорошо. И вы? Ну, давайте так, я не знаю, сколько человечество существует. Две лет назад. Вот ходите, спрашивайте, что он видит и кем он находится сейчас. Что он сейчас ощущает? Спрашивайте у него. А, простите, пожалуйста. Чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас? Вот сейчас я гуляю, например, очень так. Где? О, по своему любимому острову Японии гуляю, да. Ну вы огромная тогда японка, просто по острову гуляете. Вы в саду или где? Да, вот у меня такой совершенно очаровательный садик. Вот, самая очень красивая. В чем вы одеты? А, одеты я в кимоно. Цвет. Цветастенький, зелененький кимоно Так. На ногах что? На ногах у меня ну, сари такие, знаете, такие тяжеленькие. Вот такие. Где вы живете? Если фантазировать. Не, если прямо, вы видите что-нибудь или нет сложно представить только честно где вы сейчас находитесь или не находитесь или вы просто закрыли глаза в студии и накалываете меня сложно, сложно заснуть меня они не, не получилось окей понятно окей хорошо здесь не получилось немножко ну это бывает понятно прошу вас сколько лет 50 50 лет назад так кто вы и во франции в ободранном платье, но оно раньше было очень красивое. А где вы во Франции? В городе, в деревне? В городе. А в каком? Понятно. А сколько вам лет? Лет 26. 26 лет. А вы замужем или сейчас одна? Нет, я иду по улице, у меня рваные ботинки. И... Какие-то остатки было роскоши, там, красивое платье раньше было, а сейчас рваные. Кто ваши родители? Родители не помню. Вы больны или вы здоровы? Как вы ощущаете? Я здорова, но голодна. Хорошо, спасибо. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Два года назад она еще не мая была. Она ничего не слышит. Может быть у нее просто тяжелое состояние, лучше вывести ее из этого состояния. Потому что не хотелось бы, чтобы что-то было плохо. Давайте возвращать ее в нормальное хорошо. состояние, хорошо? Все нормально? Вы меня слышали? Я слышала все. Но вы не говорили, почему? А я не поняла, что это ко мне. А, понял, хорошо, извините. Так, и у меня к вам... Ой, вы такими глазами на меня смотрите. Улыбнитесь, пожалуйста. Нормально, да? Кто вы сейчас? Я, собственно, я оставался самим собой, хотя очень старался погрузиться в ну, 2000 лет назад. Не получилось? Не получилось. Ну, очень старался. Кем вы были в прошлой жизни? Ну, если я... Если смотреть вот гадальные книги всякие, продаются, то мужчины. В Англии родилась, и какой-то трудяга была. Матросом. Животным. Ослом, наверное. Я думаю, что я была собакой. Я думаю, собакой. Я скорпион, наверное, скорпионом была. Алхимиком или химиком, или что-то таким, каким-то колдуном. Кошкой или собакой, что-то в этом роде. Была и купцом. Рабочим. И в торговле тоже работала, и бухгалтером работала. Я царицей. Почему? А это хочу. Крысы. Помню, что я дрался мечом. Это было примерно около, около 1410 года при Грюнвальде. Главным конструктором. И ты, Я не жил, а существовал. Дорогие друзья, все, о чем здесь говорится... Это всего лишь проявление нашего многообразного мира, нашего сознания и нашего ощущения и осмысления. И поэтому все здесь теории, все варианты, они существуют, надо только лишь это понять и почувствовать. Понятно. А какая из них может быть верная или неверная, или, или они как гипотеза имеют право на существование? Мы, к сожалению, так же далеки от истины, как и все здесь. Мы никогда не узнаем истину, никогда. Потому... А Почему? А потому что мы должны пройти период этого испытания, и только потом истина откроется нам. Это же сказано в Библии. Это... Я благодарю наших главных героев, я благодарю всех, кто собрался в аудитории. Спасибо. Я... Проси меня, Господи, мы все узнаем, когда все-таки умрем. И до следующего вторника. Я надеюсь, что встреча будет. Делайте бизнес с нами. Холдинг-центр. Пенсионерная общество БГАС Нижний Новгород предлагает прямо с завода, по самым низким ценам, без посредников, грузовые автомобили различных модификаций, в том числе и дизельные. Только у нас простые, надежные и неприхотливые автомобили. Это пункт приема ваучеров фонда «МММ MMM Инвест». Но стоять в очереди вовсе не обязательно. Отныне вы можете обменять свой ваучер на акции фонда в любом почтовом отделении России. Сделайте ваш ваучер золотым. Подходите, попытайтесь О, счастье. первый ваучерный. Папа, ну давай возьмем счастливый билетик. Счастливый билетик? Попытайтесь счастливый счастье. Счастливый Ваучерный. Первый ваучерный. Первый ваучерный, первый ваучерный. Других, что ли, нету? Другие-то есть, а счастливый только этот. Приходите к нам. Хотелось бы гарантии. Работаем по государственной лицензии. Для бизнеса капитал нужен. У нас солидная финансовая поддержка. Да я нам доверяют европейские банки. Ваучер-то один, а предприятия вкладываем ваши ваучеры в сотни предприятий. Нас этому не учили. У нас работают профессионалы. Альфа-капитал. Мы возьмем на себя ваши проблемы. В любое время в любом почтовом отделении России вы можете стать владельцем акций московской недвижимости. Московская недвижимость всегда в цене. Во всей России. Вы готовы? Тогда выбор за вами.